Корабль «Нарофоминск» пополнит состав Балтийского флота до конца 2022 года. Новейшее малое ракетное судно «Нарофоминск» проекта 21631 «Буяна-М» пополнит состав Балтийского года до конца 2022 года. Соответствующей информацией поделился источник в Министерстве обороны России. Корабль спустит на воду в течение первого полугодия. После этого стартуют маневры с его участием. В данный момент уже составлен экипаж ракетного судна. Для НАРО Фоминска сформировано место базирования на территории Балтийска, передают известия, ссылаясь на источник в военном ведомстве. Предполагается, что корабль сдадут флоту уже осенью 2022 года. Эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что буяны могут наносить урон как морским, так и наземным целям. При обострении обстановки этим суднам придется рассредоточиться, а в случае начала боевых действий эти корабли должны будут наносить сверхточные удары по важнейшим целям, в том числе и в глубине территории противника. Проект 21631 – это серия малых многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей класса река Моря. При водоизмещении в 950 тонн, небольшой осадке и довольно низких бортах тяжело мечтать о покорении океанских просторов. Корабли проекта буян -э ЭМ изначально задумывались для несения службы в акваториях закрытых морей, коих в России три – Азовская, Каспийская и Черная. Благодаря наличию водометных двигателей буяны -э ЭМ способны действовать в устьях рек и на мелководье моря. От своего прототипа, артиллерийского катера проекта 21630, они отличаются почти в два раза большим водоизмещением и наличием на борту мощного комплекса ракетного вооружения, позволяющего им наносить удары по надводным и наземным целям. Их основная задача, охрана экономической зоны государства, однако комплекс вооружения Буянов дает этим судам куда более широкие возможности что и было наглядно продемонстрировано 7 октября 2015 года, когда три корабля этого проекта из акватории Каспии нанесли ракетный удар по целям, находящимся на территории Сирии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.